Всем привет! С вами Ярославна Награмакина. Мы продолжаем изучать упражнения, которые расшевелят наш головной мозг. Итак, еще одно из упражнений. Вот ваши руки вы начинаете показывать большим пальцем и указательным да, на противоположных руках в разные стороны. Попробуйте, насколько у вас это быстро начнет получаться. Попробуйте сейчас самостоятельно, да? Без подсказок. Если у вас не получается, я подскажу вам, как можно сделать это упражнение проще. Чтобы вам было легче его выполнить, попытайтесь вместе с пальцами следить глазами. Когда вы показываете налево, вы также смотрите сами налево глазами. Когда показываете направо, также смотрите туда. И у вас это будет доходить до автоматизма так гораздо проще. Чем если вы будете просто махать пальцами. Отпишитесь, как у вас получилось, сразу или нет. Получается легче вам выполнять это упражнение с глазами или нет. Ставьте лайк видео, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Всем пока!